Здравствуйте, дорогие друзья, на связи Александра Бонина. В этом видео я хочу вам рассказать, как избавиться от боли и онемения в кистях рук. Сначала отвечу на вопрос, для кого это в принципе актуально. Смотрите, во-первых, если у вас регулярная ежедневная работа за компьютером, то есть приходится очень много печатать, работать с компьютерной мышью, или, допустим, много приходится работать с планшетом, с телефоном, естественно, это нагружает руки, вызывает дополнительное напряжение, и рано или поздно, к сожалению, появляется боль в кистях, в лучезапясном суставе и другие отсюда вытекающие проблемы. Второе, например, если у вас достаточно много мелкой ручной работы, или у вас какое-то любимое хобби, например, вышивание, вязание, шитье, и вся вот эта вот мелкая работа, она хоть и приносит и удовольствие, и результат, но, к сожалению, нагружает очень много руки, и приходится держать их вот в таком положении. Что, конечно, тоже со временем, к сожалению, вызывает появление онемения, скованности в руках, напряжения, ломоты в кистях. Конечно, в этом случае тоже нужно помогать. Следующее. Например, когда у вас уже есть полиартрит кистей рук. То есть, когда уже есть деформация суставов, естественно, тогда снижается объем движений в мелких суставах рук. И здесь необходимо постепенно разрабатывать, поддерживать объем движения в руках. Также это актуально в случае, если у вас уже есть, например, полиартрит кистей рук, когда есть деформация суставов и, конечно, из-за этого снижается объем движений в них. Поэтому что необходимо делать? Постепенно восстанавливать объем движений и улучшать эластичность связок и мышц. Ну и четвертая проблема, которая может быть связана с анемением, это шейный остеохондроз. Потому что многие нервы, которые идут у нас по рукам, начинаются от шейного отдела позвоночника. И поэтому, если есть хоть какие-то проблемы с этой стороны, шейный остеохондроз или какие-то еще варианты, то, конечно, это и провоцирует онемение рук. Поэтому, что делать в этом случае? Я могу вам сказать, как врач лечебной физкультуры, что, конечно, в этом случае основным из восстановительных методов будут специальные гимнастические упражнения, которые будут позволять, во-первых, улучшать эластичность связок и мышц улучшать кровообращение мелких суставов кистей, снимать напряжение с рук, улучшать подвижность в мелких суставах кистей. И все это мы можем с вами добиться с помощью гимнастики. И ниже этого видео вы найдете мой готовый комплект из двух мини-курсов, которые содержат эти упражнения. И давайте я вам сейчас более подробно расскажу, что находится внутри него. Смотрите. Комплекс состоит из двух мини-курсов, как я уже сказала. Это три комплекса упражнений для кистей рук на каждый день и самомассаж растяжка при онемении кистей. В первом случае у вас будет три готовых полностью комплекса с упражнениями, в которых будет идти и динамика, и статика, где мы с вами воздействуем и на пальцы, и на всю кисть, и лучше сустав, и включаем все предплечье. Здесь уже скомбинированы готовые занятия, где идет чередование и на укрепление, и на расслабление. Вот эти комплекты я предлагаю вам использовать хотя бы каждый вечер, после того, как вы, например, много работали за компьютером или вам приходилось делать много мелкой ручной работы. Это будет вам помогать снимать напряжение, снимать усталость и чувствовать больше легкости в руках. Ну и кроме того, если у вас есть полиартрит кистей рук, то, конечно, вот эти комплексы у вас будут как основная гимнастика, которую вы можете выполнять, например, как по утрам с утренней гимнастикой, так и по вечерам после какой-то ручной работы. Второе – это самомассаж и растяжка при онемении кистей и рук. Здесь вы найдете полный набор всех приемов самомассажа при онемении. Здесь мы будем с вами использовать мячик, например, теннисный или массажный мячик и любой из видов аппликаторов. А второе – это растяжка при онемении кистей, где мы также с вами воздействуем на кисть на предплечье и постепенно обязательно добавляем и само плечо, доходя до плечевого сустава. И вот эти вот два комплекса я предлагаю особенно использовать, когда у вас есть, например, анемия и есть еще и шейный остеохондроз. Вот эти вот комплекты как раз будут идеально в сочетании с этими упражнениями и хорошо пойдут как самостоятельное средство, которое вы сможете выполнять, например, по вечерам. Кроме того, независимо от того, есть у вас, допустим, да, полиартрит со стороны кистей рук или есть они менее, конечно, эти два мини-курса вам желательно совмещать. И как это правильно сделать, внутри курса вы также найдете мое вводное видео, где я рассказываю, как лучше сочетать эти комплексы, когда их лучше выполнять и как постепенно их чередовать между собой и строить свои занятия в будущем. Поэтому ниже этого видео вы найдете более подробное описание данных комплексов и сможете оформить заказ на данные мини-курсы. Я советую использовать эти упражнения, если вас действительно беспокоят кисти рук, если вы чувствуете напряжение, болезненность, скованность, появляется менее. Все эти упражнения будут помогать решать эти проблемы. Поэтому сейчас спускайтесь ниже этого видео, смотрите более подробную информацию и оформляйте заказ на данные мои видеокурсы. И я буду рада с вами увидеться уже внутри них.